То есть, я в дереве веномисты. Хоть знаем товарищ, теперь, какие заблажаете. можно оружки брать. Оружие в бой. Ну да. Можно сменчик вот возьму. Мою его. В принципе, меня устраивает. Сменчик нормальная пухолка. Ты пока ничего не взял? Ну, вот так. Четыре секунды. Да, это будет тяжело. Почему? Мне кажется. Здесь, кстати, это способности тоже, как бы. Я знаю. Я поэтому свою-то и взял. А я думаю, может мне наоборот надо не ее брать. Не под ну... или кто это? как его зовут вон он вот ты выраженка разбил перезаряжаю у тебя? ой ой ой голову дал. иду помогать чистая победа здесь легко Здесь на этот 7. первый раунд подожди а то тоже опыт лутаешь интересно да спидфайр можно взять Expert... я взял Гранатку возьму даже две даже ладно хватит и взял дронов себя лечущих мне не хватит а как обвесы на него покупать еще раз на него нажать а да угу. Нихуя э -э -э! а я не знал А я вообще знал все познается в бою уже кому-то щит пробила да не говорю вот. Ногнул, что ли? Окружение. Перезаряжаю. Я Где по он? трупу настрелял. Да вот. Он. Что он там делает. Это легко как-то. Да я тебе говорю, здесь вообще легко. Может здесь тоже какой-то уровень имеет быть. Посмотрим. <связывающие> Ну, возьму стражу. Мы свою эту взял. все я тут затарился по полу. Да также же. Я тоже ну, аптечку, даже, аптечку взял. Я его а полностью помню, я я не а? Ладно, а? я не обвесил. Он весил первого уровня. Да пойдет. А да все равно здесь easy. сейчас погоди, сейчас они нас вынесут на хорошем байе. Но я буду только на дальняк. Вон. Перезаряж... ног добил добил говорю да да, да, ну, да, да. не ну что-то как-то это они прям вообще какие-то они просто пока стоят и стреляют Могу, может просто такие типы слабые попались как я не знаю как